Не, ребятули, ошибся, не 21, а 20. Но все равно вот такой лайко ставим фишермана. Вот. 20 утка. Блин, ребята, вот эту ногу сводит вообще выше колена. Короче, ходишь... а, блин, не могу вообще. Конкретно. Мало того, что... Вот эти вот кочки поднимаешь ноги. Так это, как сказать... еще и ноги вязнут, короче. На пол сапога туда тонешь, короче. Ааа, вы. И, короче, ноги с непривычки... Ааа, ни себе! Икру? А, не икру! А, знаете, вот тут вот выше колена, короче, вот здесь вот. Ребята, за труды ставим лайк нафиг. Кому не жалко, денег кидайте, короче, на донат. Можете на карточку, если... Кому не жалко, друзья, вот, чтобы купить мне Соньку нормальную, и смотреть нормальные видосы, чтобы... С нормальным звуком, с нормальной картинкой, блин. А, а то нифига не выходит, друзья. Вот, ну, как-то вот так вот, ребятки. Вот. Вот такие, друзья, дела. Пантрантаж у меня вот так сваливается, как у дембеля, смотрите, надо его подтягивать, короче. Я похудел, короче, пока вот здесь ношусь. Не нашел, может быть, штук уже 11, ребята, не могу найти, и все. Вот Просто вот такой вот камышара, высокий, выше меня, наверное, полтора раза. Вот они, вот они, вот они. Мог стрельнуть, но ради вас, короче, друзья, чтобы поснимать вам отчетик. Вот. Ну, короче, кому не жалко, давайте хоть по 10 рублей, хоть по 100 рублей на камеру скидывайтесь. Кому не жалко, ребята, буду очень благодарен. Всем спасибо за внимание. Смотрите дальше. Чё, ребятки, заходим на охоту, на открытие. Вон утка полетела. Да их уже сегодня штук 15 видео улетающих. Ну, сейчас, короче, с места включусь. Бака. Здесь сейчас защитку делаем. чё, друзья, радость нашел вот трех своих уток, которые терялись у меня вот, вот, чаек распиваю чаевничаю вот, четвертая утка пятая шестая седьмая, восьмая пока что вот открытие охоты продвигается, ставим вот такой лайкос фишерман хунтер стреляет не успеваю нажимать на кнопку записи вот, короче, вот такие дела, друзья вот такие вот уточки у нас. Ага. Сейчас попробую чуть-чуть запустить эфир. Попробую. Короче, телефон у меня промок. Не знаю, может быть их... Вот она, ребятки. Девятая. Достал я ее все-таки. Да, оп. I okay. left Что-то <Слышко> Вот она, по ходу десятая. 5, 8, 9, 10. Ребятки, Фишерман Далбит. Далбит продакшн. Один, друзья. Ладно. Лежит, бля. Не успел. Иди сюда, иди сюда Иди сюда Все Извиняй Большое тебе спасибо, Господи Боже За таких уток Одиннадцатый, вот такой лайкос О. Фигово, конечно, что Плохо снимаю Камера говнячая Можно было наснимать Классных видосов. Еще бы оператор был, вообще бы классно было. Фу, вот это, ребята, по колено в воде ходишь. Короче, это... Надо бегом заниматься. Забиваешься нафиг. 12-го подраночка догнал, друзья. Который вот здесь падал был. Извиняй, утка. Извиняй. Широк, широк, ребята. Не ожидал короче вообще фигово стрелял Нет широконосочка. Широконоска первая сегодня. Тринадцатая, друзья. Четырнадцатая. Четырнадцатая в руках. Пятнадцатая, друзья, и перья. Шестнадцатая. Наков, по-моему. Семнадцатое. Это есть. Восемнадцатое. Удохлая Вот Я раз Надеюсь наснимал Вторая Третья В четвертая Вот уже трех достал Четвертая где-то здесь На кусту зависла Здесь для меня вот она побежала. Собака. Вот она, вот она. Да я, Стоять, я, да я, да я, да я, да я, да я, да я, да я, я, да я, да я, да я, Лайко like ставим. Ребята, не знаю, что наснимал снимал, но я что-то на снимал. Сразу 4 птиродактера взял. Во. И по одному промазал. Фу. Ой, извиняюсь. Извиняюсь, ребятки. Так, 7 патронов, 4 утки. подружка моя маленькая все пых пых пых пых по колено в воде короче ребята ну ничего страшного охота есть охота охота наша все друзья I love that. чё ребятки 21 -е. утя широконоска ну по-моему три раза я ее брал, в лед сбил потом пошла короче по воде ну чтоб камыш не ушла я стал добивать короче ребятули вот камыши чтоб не искать ее, добил я ее на воде хрен знает контейнером не попадается что то да и особо-то и не целись ребят вот они 5, это 6. Ну там получается 15, по-моему. Или 14, уже точно не помню. Может и 14. Если в 14, то это 20 штук получается. Если в 15, то это получается 21. Широконоска вот. вот так вот. Артемка стреляет. И у нас тут гильзы. Сука.